тили ти ти ти ли Что ты готова рассказать про прошлый год? Как ты его видишь? Как он прошел? И про будущее. Так прошлое и будущее. прошлое, и, и будущее. Сменился год, перелеснулся календарь. Угу. Какие-то итоги хочется подвести. Заглянуть, поблагодарить это год. Ну, мы с тобой очень хорошо уже сейчас осознаем, что... 23-й будет крутой поворот, крутой, Сам по себе год, крутой да. год. Это мы с тобой очень хорошо осознаем. 22-й, наверное, знаешь, как? Интересный был год на самом деле. Он, он и начался у нас. Помнишь, если в январе, по-моему, мы. Он сумасбродно заканчивался Там тот и начинался следующий. Где-то мы делали прогноз, да, потом неожиданно это все. Ну, не то, что... Нет, там просто, вот помнишь, а, не разбериха, там еще этот ковид, когда мы там да, летели да. без пациерок, там и так далее. Да, и, и летели с Африки, приземлялись и тут же улетали там Слово, дальше, да. там через две недели, там у нас вот эта кутерьма вот, стояла. Такая была, да. Движуха. Движуха. А потом. А там, там шло очень сильное углубление в информацию. Мы полностью тогда подняли подсознание и залезли туда, куда еще не ступала нога человеческая. Человека, да. И нам было интересно подсознание. Мы действительно по нему очень глубоко прошли. 22-й год у нас по подсознанию очень серьезный. Видишь, мы а, прошли всю теневую часть, и, именно подсознательную, у -у -у. да, именно нематериальную часть, психическую uh -huh. часть, прошли на разных уровнях, разложили геометрию, там все это поописывали. На самом деле, с точки зрения труда, это был очень большой и очень интенсивный год. Uh -huh. И дальше вот эти переломы, когда мы книги дописывали и так далее, даже в Грузию тогда летали, работали, uh -huh. так уединиться, улететь, чтобы семьи не мешали. Мужики над головой не жужжали, да? А, все было хорошо. А потом а, пошло углубление, сильное углубление. Мы стали делать меньше консультаций. Но те люди, с кем мы работаем по индивидуальной программе, а, мы им стали больше уделять внимание. Во всяком случае, mm -hmm. даже а, вот такая работа пошла. Но конкретно глубинная. И... Мы очень мало внимания Стали уделять надсознательной части Кстати, сейчас идет возвращение к этому Но уже с другой стороны, Совсем с другой мы, да. стороны. И очень много мы уделили внимания mm. своему развитию mm -hmm. Именно целостности И силе mm -hmm. Силе Своей. сознания mm -hmm. а, Те программы Которые мы провели В этом году, в 22 Они Беспрецедентные они невероятные на самом деле. Просто да. действительно беспретендентные Особенно вторая половина 22-го года. Да. Она по силе просто невероятные. Курсы и программы все наши. Они невероятные по силе своей. Более того, я осознаю, что очень многие программы нельзя давать в открытый доступ. Угу. И, наверное... Когда мы закончили книгу «Парадоксальное восприятие», я четко осознавала, что за эту книгу уже пускать людей, которые не прошли вот этот путь развития сознания, просто нельзя. То есть я понимаю, почему всегда знания были ограничены, почему религия строила препоны и так далее. Я очень многие вещи осознаю сегодня. Точно так же я. Вот. И мы вот это просто все прошли и прожили на себе. Более того, к моменту, когда мы подошли уже к концу 22 года, я поняла, что мы в корне меняем научные взгляды. Начиная с теории Бехтерева угу. и его подходов, хотя его подходы крайне грамотные с точки зрения науки. На сегодняшний день, если мы возьмем те же самые внушения, и механизм внушения, на который опирается сегодня психотерапия, мы его разносим в дрободан, в пух и прах, и показывая безответственность человека и тот вред, который нанесла сознанию человека религия. Это невероятно, но мы просто вырубаем под корень зло вселенское. И вот, я знаешь, понимаю, как... насколько это тяжело Человеком может восприниматься Поэтому все наши а, вот, Записи, книги, наработки Оно все остается в закрытом доступе Это знаешь, как а, Выгребаем Мусор, а, а, мусор настолько а, глубо Глубокий Как, знаешь, говорят Все, что нажито, непосильным трудом Тысячелетиями Материю Именно ту тяжелую Тяжелую мертвую материю. Мертвую материю, деле мертвую материю. Выгребаем. Выгребаем для того, чтобы человеческое сознание могло проснуться, сбросить с себя вот этот мусор и сказать, подождите, так я же свет, я же Бог. Я же осознаю свою ответственность. Я беру на себя ответственность за свою жизнь. Я создаю полностью то, что я хочу создать. Я вспоминаю, кто я есть. Я есть Бог по природе своей. И вот когда человек вот это все осознает, а видишь, вырвать из контекста ничего не получится. Это путь, это цель игры. Ты не можешь прийти на финал игры, сказав, о, я ее всю проиграл. Попробуй, Half-Life прийти к победе, не проиграв, не пройдя весь путь. Да никогда в жизни. <связано> <связано> И поэтому это путь. И часть пути есть клубочек, по которому можно идти. Это наш опыт, который мы оставили в книгах, в открытом доступе, в курсах пожалуйста, можно проделать этот путь. Часть помогаем мы, когда мы человеку на консультации проводим. Часть придется топать своими ногами. Самому, да. Ты знаешь, самое главное, к чему мы пришли и о чем мы честно стали говорить на консультациях, и мы показываем это примерами своей работы, что мы-то работали больше с аутизмом, с детьми. У нас классные результаты. Очень много детей, кто вышел на здоровый путь и мы показываем то, что здоровье детей оно возможно только в том случае, когда меняется родитель и этот путь придется проделать своими ногами. Uh -huh. То есть изменения в родители обязательны. Если родители возвращаются к старой жизни бер если возвращается к старой жизни, то дальше есть вилка ребенок может остаться здоровым, но тогда будет болеть родитель. То есть он на свой, на свой ресурс уходит. Либо же он и утягивает за собой ребенка. И только идет смена. Одна болезнь меняется на другую. Хочешь, чтобы был твой ребенок здоров, изменись. Угу. Хочешь быть здоровым, изменись. Другого пути Без нет. Без вариантов. Более того, мне прикольно, но именно об этом же. Заметь, ни в одном месте религия не переврала. Об этом говорят все религии. Кстати, мы когда расписывали религии, ведь на самом деле комично, но они все ключевые Продокс. моменты. они ключевые моменты, они не скрывают, не, скрывают, да? не скрывают, но при этом, как ты говоришь, не переврала. Так вот, не скрывается, но интерпретируется с, с, как это с, с, с ног на голову. Но при И этом нет. даже в Коране говорится о том, что если ты недоволен своей жизнью, хочешь увидеть другую жизнь, изменись. Угу. То же самое, Но бы, при этом направлении «изменись». Да, да. Но при этом подразумевается под «изменись». Очень много есть. Поверь во вынесенного Вот, да. Это вот сюда, здесь, знаешь, как... Подмена такая. Подмена, указательные значки. «Изменись», да, и так вот там ответственность на... Налево пойдешь, направо пойдешь. Туда, туда, туда. И вот и все. Все как в сказках. А на самом деле огромное искажение внесла религия. Настолько, казалось бы, фраза, правильная фраза. Да? Хочешь изменить жизнь, изменись сам. А искажение внеслось маленьким выносом Бога из себя. И все. Ты знаешь, выносом Бога с одной стороны. Сегодня я интересное, интересное видео подбросила, мне увидела один известный человек, не буду называть фамилию. Он рассказывает про Россию и рассказывает, как... Все россияне, включая очень обеспеченных и высокопоставленных, пользуются фармацевтической продукцией западных производителей. И вот э, они такие сякие, как же они будут жить без западных таблеток и западных лекарств? Ты знаешь, я слушала его и понимаю, человек искренне верит в то, что его спасли или лекарства. спасет лекарство, таблетка и так далее. Человек вообще не пытается ничего изменить ну, вот он в себе. на угу. ответственности. Только если раньше вынос был Я на никто Бога, ничто, да. а, ну, а, а сейчас на таблетки, на, таблетки, на западных производителей, на фармацевтику, а ведь на самом деле это такая ложь. Таблетки, они помогают за счет действия и блокировки каких-то процессов физических в теле, они изменяют планы сознания, планы подсознания и перенаправляют болезнь одну в другую, из одного течения в другое течение. Ну, отступила онкология, вдруг прибежал инфаркт, да? Но ну, это же не связанные между собой заболевания. Но инфаркт уже настиг и окончательно отправил на кладбище. Правильно, не ушел от онкологии, догнал инфаркт. Или инсульт, или еще что-то. И каждый раз вот эти вот моменты, они человеком разбросаны порознь, рассыпаны умом. И говорят: ой, там может это побочное действие от лекарства, так раз ответственность на лекарства. Нет, первична психика. Человек не хочет признать, что он первичен, его психика, его сознание первично. Именно его сознание дает ему возможность измениться. Через болезнь, через. Именно боль. его сознание создает абсолютно все, только у руля кто этого, его сознания, он отдает роль, роль кому-то управлять собой. Да, фармацевтическим компаниям, да. медицине, врачу и так далее. Либо сам, но самому, понимаешь, смотри, как интересно, мы же сколько расталкивались когда человеку говоришь, а человек не слышит. Он готов порвать нас клочья, растерзать. Сколько проклятий мы получали. Сколько слов, что мы жесткие, жестокие. Жесткие, жестокие. Не сочувствуем. Не сопереживаем Не сопереживаем Понимаешь Когда я получаю Вот эти письма Я получ... понимаю, что это крик Но это даже не крик души Это крик безумный То есть душа так не кричит Это крик безумия в человеке Когда Вот это сознание, которое зажали которое не Агония. есть человек Угу. И у этого сознания нечеловеческого, как правило... Знаешь, религия называет это бесами, да? Ну, такое название, и тут же человек придумывает образ под это дело и боится. На самом деле это вынесенная не я человека, вынесенная его ответственность, вынесенная его часть, это кусок человека вырванный. И этот кусок, превратившийся в болезнь, в боль, вот этот кусок кричит, это даже не душа. Это оторванный кусок, когда человек сам порвал себя на части, а порвал через что? Через вынос ответственности, это через религию, через алкоголь, через это, лекарство. На самом деле, как правильно через сказать? Через самоедство. Самоедство. Человек людоед. Согласись. Ну да. Мы с тобой об этом и говорим. Что Расчленил ты. себя виной, обидой, злостью, агрессией и так далее. И все. И сам себя ест, сам себя, считая при этом, Змея, вынося. Хвост, за хвост. Да, да, вынося, что его обидели, его обвинили, его наказали, вынося, но при этом сам же себя сжирает. То есть он все создает и, не ос, и сам и не осознает, что сам себя ест. Змея, сжирающаяся за хвост. Ум. На самом деле ум Программа ума Активная программа ума Которая не дает вырваться из болота Плюс эго, пустое эго да, Когда себя-то дома не осталось Смотри, слово воспитание Я никогда не задумывалась А вот слушайся, однажды, вот буквально недавно У меня слово воспитание Я вдруг так раз В ось питание, В ось, это не только пища Это наполнение интеллекта Развитие сознания В ось питания а ведь воспитание мы какое даем? Ограничивающее. Вместо того, чтобы напитать и наполнить. А напитывается и наполняется человек через что? Через благодарность? Конечно. А вместо этого? Уже наука говорит. Да, там, на тех этого. же детей кричать нельзя. Если на ребенка кричат... Недавно слушала одного товарища, очень классно, мне понравилось... Если на детей кричат, доказано развитие практически всех заболеваний. Не только там анурез, не только аутизм, не только умственное отставание. То есть, то, что связано больше с психикой. Там и физические заболевания. И при этом родители, которые создали ребенка, которые говорят, как они его любят. Они на него орут. Они ты мешаешь ему травму, ты мешаешь жить им. И потом вот этот родитель говорит, а почему у моего ребенка аутизм? Я никогда не кричу на своего ребенка. Кому-то врешь. Зачем? Но радует, что есть другие родители. Меня очень радует, как меняются мамы, с кем мы работаем. А на этот Новый год я переписывалась со многими родителями. И, ты знаешь, мне очень приятно было, когда я видела действительно очень крутые изменения в семьях. Эти изменения произошли у кого-то за полгода, у кого-то за год работы. Но это реально было вот до слез. Радость до слез. Что люди развиваются. И там на выход идут целые семьи. Нельзя сказать, что поправляется ребенок. Поправляется семья. Ребенок не вырван из контекста. И это... Это невероятно. И точно так же взрослые. Да, я на Новый год наблюдала со своим... Короче, за старшей дочки сына. Я не могу слов. За внука. За Ты, ты, я бабушка, я не бабушка. Потому что в это слово вложено нечто другое. Во всяком случае для меня. Картинка другая. Ну, не ладно, не суть. Просто вот на моих глазах, как разворачивалось. 31 числа все хорошо. 1 числа... Даже не так, уже в ночь с 31 на 1 у Домирки началась рвота. Его начала тошнить. И первое, что от а перед этим была выписана из больницы Свекров светина. И Света первое, что сказала: все, ротавирус. Мама может скорую вызывать? Я говорю: нет никакого ротавируса. Давай, говорю, там тот, то-то, тот. А То -то, То -то? Ротавирус. Так, э, дальше, э, опять его тошнит, опять она, ротавирус. Я говорю, Света, что ты создаешь? Не, не надо мне тут э, создавать. Ребенок переел разного, намешал. Дальше, слушай, нет, Света не может успокоиться. Тут бац, у мужа светит, <смех> туалет образовался. Я говорю, Света, ну сколько уже можно? Тебе надо доказать, что ли, что это у вас в семье ротовируса? Через какое-то время, я говорю, нет, не ротавирус. она все пытается мне скорую навязать до Мирки, чтобы вызвать. Через какое-то время, мама, меня тоже что-то мутит. Я говорю, Света, пока меня не замутит, <смех> я скорую вызывать не буду. Короче, доверки уже и температура поднялась. Я все равно говорю, нет, ну там делаем, там водичка там, тут то, то Все, все хорошо, ребенка, и скорой не понадобилось. И у мужа хорошо все, все замечательно. Вот понимаешь, как человек? Вот. Простишь а самом... тяжело. Просто вот на моих глазах просто я конкретно осознавала, видела создание, как человек прямо вот, необход... знаешь, потребность такая сыграть в эту игру и доказать, что это, да, и тут и страх замешан, тут и, и, и, и какие-то свои, свои программы, и какие-то протест против мамы, что нет, надо доказать, что я все-таки знаю лучше, ну, в смысле там, да, дочка. А на самом деле по итогу все замечательно. Главное что было? Включить голову, разум. И на самом деле все народные средства, не таблетки, ни какие а все в разумных, абсолютно в разумном мышлении, ребенку дать питье, предоставить, смотреть там специальное тоже с этими солями питье, все. Кормить О! изначально нормально Ну да, но ну, тут ночь новогодняя Он ел там и конфеты, мешал и торт И мясо, и там Все-все-все подряд, ну естественно А, а еще ещё... ночное время Когда желудок стоит да, Конечно, то... да. А еще самое главное, что они ему купили Детское шампанское, пузырьки Ну все, он ее выпил в эту бутылку Ну естественно, все вот так и она говорит, температура, температура. Я говорю, ну, конечно, будет температура, когда тут встряска такая в организм. Видные врачи скорой помощи на Новый год. Слушай, им же всем подмечать жизнь жизни стоит надо. Когда у них такая клинтура регулярно сваливается на голову. Да ладно, еще трезвая, а когда бухай. Это жесть. А может, кому-то в радость, не знаю. Работа привалила. Ну вот, короче, вот так, вот так родители необдуманно со своими какими-то страхами, со своими проблемами, со своими, своими программами играют, создают, капушатся. Короче, я, я конкретно вижу, что человечество самоедством занимается. Это вот, мы действительно живем в мире людоедов. Естественно, что а, это мир болезней. Мир болезней. А из, этой, из мира болезни есть выход только через осознание. Угу. Осознание боли. А боль можно осознать, когда ты осознаешь мир материи. Угу. А материю можно осознать только, только тогда, когда твое сознание вышло за пределы да. тела, за пределы психики. За пределы материи. За пределы материи, да. И осознает и вообще этот мир сюда. как результат... То есть, оно Свой. взяло ответственность за полностью. этот мир на себя полностью. И тогда оно видит в отражении все то, что оно создало самостоятельно. Осознает свое сумасшествие. Осознает свое сумасшествие и меняет. И меняет. А без этого никак. То есть первое – это осознание сумасшествия. Это угу. что ты делаешь. Угу. Где мозг? Где разум? Да. Разум. Ум разбуянился. Да. Программа. То есть машина э -э вышла из-под контроля. Из контроля. Именно вышла из-под контроля. А это уже серьезно. Когда Ой, да. когда роботы управляют человеком, а не человек роботами. Человек становится, выходит на путь программного обеспечения. И ты знаешь, вот если посмотреть на 23-й год, если вернуться к этому, угу. то а, вот смотри, мы начинаем год с одного из самых крутых и глубинных курсов травмы предательства. Подводка будет через лекцию для того, чтобы завтра было на курсе меньше слов. Вот Сегодня лекцию на эту тему разложим, как вообще приходила эта травма, откуда она взялась и так далее, под основу. А дальше завтра уже будет глубинная работа для того, чтобы основные травмы предательства, она у нас будет не одна, а жизнь все-таки большая, мы накопили много на травме, предательства, обид и так далее. Все равно один с игр, грубо говоря, один с травм. И а, травмы типовые, и подняв их у других людей через их опыт и осознав это в себе, захлопывается эта травма, и ты осознаешь целостность. И тогда следующий шаг вообще осознание выхода в материю, с чем Идем, и как играть будем. Это еще одна программа, которая у нас стоит. А дальше, а дальше, а дальше программы я пока не ставила на сайт. Но мысли интересные но у нас с тобой. Смотри, а, те наши планы, которые мы с тобой уже проговаривали, пока они не описаны, только сегодня немножко угу. замануху вкинем. Для того, чтобы осознать материю из сознания вот с этого восприятия, надо осознать, по сути дела, все, что мы строим нашим сознанием, а нашим сознанием мы строим декорации, и нашим сознанием мы строим отношения. Там уже будут вторичные деньги, третичен секс, еще там еще еще еще, это все мелочи бытовуха. А ключевое это будут декорации мир материи, который мы считаем бессознательным, на самом деле он вполне себе сознательный, это тоже сознание. И будут отношения, отношения там, где Боги между собой взаимодействуют. Заметь, у нас уже с тобой подход, отношение к людям, для нас любой человек – Бог. Угу. У нас нет того, кем хочется управлять. И даже на эту тему, вот недавно я получила письмо, помнишь, мы с тобой даже вечером решали, что с этим всем делать? А, когда ну, по сути дела, был прямой укор. Человек ожидал, что все сделают за него и угу. будут им управлять. И при этом он дико этого боялся. И вот этот парадокс ожидания и страха. Ломка такая. Ломка такая. Да, и это наркотическая зависимость. Да. такая. И человек обращается за помощью, и вот он ожидает и боится. И вот на самом деле это человек, это, это рабское сознание. Это Конечно, состояние, порабощенное, порабощенное, сознание порабощенное материей. Угу. Человек полностью в капсуле материальной зажат, и он не видит из нее выхода. И любая попытка показать ему выход превращается в то, что ты вот открываешь дверь хлева и говоришь, выходи, выходи. из загона. А он назад. А он назад идет. Выходи, а он назад идет. И да. это сделала религия. Угу. Почему я сказала «двери загона»? Потому что там есть пастыри. И вот сейчас, особенно когда это католическое Рождество, я когда вижу даже картинки мне всегда до этого, до такого нервного ика доводит да, ржание. Ну, люди, ну вот посмотрите, почему вы считаете осквернением чувств верующих, если кто-то высказал вам мысль о том, что вы делаете, а вот эти картинки, которые идут религиозные, вы не считаете осквернением, кем вас считают, кем вас называют. У меня вообще вы это не укладывается. От... Вы соглашаетесь на это. Вы соглашаетесь на это. И, кстати, вот это безумие, пока человек не осознает, Пока он разум не может подключиться. Он не видит человек. Понимаешь, для этого надо увидеть, чтобы осознать, а человек не видит. Точно и... так же, как и не слышит, когда мы говорим. Да, да. И просто с... тупо орет, дайте мне дайте. Помнишь, как и подсознание говорит, пока тело не услышит. Пока тело не услышит. А тело не слышит. Кстати, в этом плане, пока тело не услышит, тоже интересная тема такая для того чтобы изменилось тело надо мало того что осознавать полностью материю а для этого надо полностью проработать подсознательный вот этот травматизм и не только травматизм вообще осознать психику работу психики так еще и полностью пересоздать материальный сценарий полностью пересоздать потому что если ты не пересоздаешь то у тебя как бы нет решения проблемы потому что заметь, вот такая тема, ну, например, возьмем заболевание. Вот там ребенок растет, родился абсолютно здоровым, там в 10 лет заболел например, астмой, да? И уже все, он пожизненно с астмой. Там еще к 20 годам а, у него вдруг случился там, ревматизм по суставам. Все, он уже пожизненно с ревматизмом. То есть болезни, как таковые, они приходят, но они не уходят. Они остаются с ним уже до старости. И человек забывает, и потом они видоизменяются, соединяются и диагнозы усложняются, и вот уже к старости человек пришел а, ожирение, атеросклероз, а, инсульт, сахарный диабет, и человек совсем соглашается и говорит, ну все, жизнь прожита, я стар, и уже все как мусорка. Как мусорка, да. А на самом деле у него шло постепенное подключение болезни за болезнь, и заметь, и ни за одной болезни нет выхода назад. Угу. Даже перелом, казалось бы Перелом, срастется кость Кость срослась все. А потом она ноет на погоду да. Потом мозоли Все, и пошло, пошло, все пошло. только потому, что человек соглашается да. Он соглашается и Все, не меняется. что в него забрасывается он, не, так он соглашается И он это добровольно, добровольно несет И несет на себе так же, как человек добро, вот, Так же, как человек только, только хотел сказать, что добровольно Несет то, что стареет Старость это Руплите, обязательно да, приходит, это неизбежно. Я это осознаю, наверное, тогда, тогда смерть нужна, значит, чтобы невероятно. избавиться от мусорки просто. Ну, так естественно, это выход. Это перезагрузка, это выход, это выход. выход сознания, сознание. вырваться из этой, единственный из этой мусорки. Единственный выход. Парадокс в том, что это действительно единственный выход. И тогда, чем больше человека осознает и сбросит в процессе жизни, тем дольше он будет жить молодым и да. это связь. Напрямую связь. Напрямую. Кстати, тоже интересно, врача на Новый год слушаю. Нам на Новый год очень сильно повезло. Мы сидели без интернета, а один оставил бой курантов мне был по мобильному телефону. Я все хотела От а один отказаться Ну, все равно Уже переселяюсь Там не будет Не будет этого жуткого интернета Но сам факт Слушала врача Женщина говорит Вот наука пришла к тому Что ресурс печени При всем том, что печень-то орган, Ресурс печени заложенный минимум 400 лет. Угу. Это уже пришла наука, это уже пришла медицина. А дальше идет зашлаковка, питание там и, так далее, угу. и так далее. И человек умудряется убить свою печень там, за 50. И вот слушаешь это и понимаешь, мы-то видим ресурс в психике 3000 лет, да. Но угу. уже, слава богу, что уже 400, 400 уже допускается. Уже даже наукой допускается, медициной допускается. Хотя, с другой стороны, когда я смотрю на медицину и понимаю, что... Если медицина не занимается решением подсознательных задач человека через боль, через болезнь, то она и не может вывести человека из болезни. Тогда это развод и обман. В чистом виде. Ты знаешь, да. И тогда инфодайминг – это про новую медицину. Вот, Трест я вариантов. только хотела сказать, тогда инфодайминг – это медицина психики. Это новая медицина, новая новый подход в медицине. Сперва решаешь психическую проблему, а потом потом ты... решаешь физическую, и тогда человек поправится. И потом ты сам решишь физическую уже. Либо можно и с помощью медицины. У медицины есть хорошие наработки, которые а, будут больше по работе с физическим телом заметить. Там будут и массажные, и Но разные что такие я... штуки, да. которые... Разумные, Разумные, вещи, которые, вещи, да, вот как я говорю, связаны вологнию, со здоровьем, жить. с питанием. Со Но сперва психические задачи психически Что в башке? Что в башке? Сперва чинит башку, потом чинится угу. тем Если в башке только вера, что таблетка поможет, или доктор, и свято верится, что доктор не может ошибиться, вот портон. Ты знаешь, я вспоминаю свою молодость, когда я вышла замуж, и Вовка родился. И, наверное, может быть, даже это даже первая болезнь была. Сколько ему? Три или четыре месяца было. Ну, до полугода. И он заболел, и так кашель у него был, ему выписали антибиотик. Первый раз я ему давала тогда антибиотик. И я пришла в аптеку получать, то есть врачам я верила свято. Я вызвала врача, доктор выписала, сказала, да-да-да, надо, там все тяжело, все плохо, я пришла в аптеку получать, а фармацевт спросила, говорит, сколько лет вашему мужчине, я говорю, ну там до полугода, месяца, она говорит, как, говорит, так тогда здесь доза. Дозу, но доза превышала там, почти в 10 раз. Угу. То есть, Там очень сильно надо было уменьшить дозировку. Она говорит: это же угойно для грудного ребенка. И я после того, энциклопедия, любой рецепт, что выписывает моему ребенку, я все перепроверяла полностью, чтобы не было ошибки. Это хорошо, что я попала на фармацевта. Она нормально. У меня у старшей антибиотиками тоже она как-то так заболела и антибиотиками ее начали пичкать пичкать и убили иммунитет настолько, что еле мы его еле восстановили. Я тогда еще не, не понимала этого всего о том, что осознаю сейчас, вот. Но при этом уже тогда после этого я напряглась насчет антибиотиков и вот со второй дочкой у меня Лера антибиотики, я даже не знаю, один раз было у нее, вот, ну, может быть, один раз, я даже не помню, или даже его не было. То есть она у меня абсолютно без антибиотиков. И практически без лекарств, и она редко вообще болеет. Если заболела, то ну, день-два, и все. А до Мирки уже все, вот я даже сейчас спросила, говорю, Света, а что насчет прививок? Она говорит, я уже давно не делаю все, ни одной. И также с лекарствами она, кстати, давно уже тоже, но я уже была в инфодайвинге. Она а, с лекарствами подходит по-другому к ним. А видишь, через у, меня. У меня получилось, что а, в 9-8 месяцев у меня врачи выводили из состояния воспаления легких, из болезни, а с передозировкой пенициллина. В итоге у меня организм не принимал антибиотики. Более того, прививки мне были запрещены, потому что тело вообще не воспринимало медпрепараты. Можно было отправиться на свет. И у меня карточку в детстве, вот с 8 месяцев, перечеркнули красным карандашом, написали «Медпрепараты запрещены». Так я дожила до 9 класса, где мне благополучно вкололи прививку АКДС, от которой я чуть не умерла. Четверо суток мне доставали с того света, и я благополучно осталась жива. И с тех пор я живу без лекарств, без прививок, без ничего, и благополучно живу. Единственное, я задумалась об одной прививке, это была малярия. Когда думала лететь э, водопад на границе? Перу, э, Бразилия, там, Аргентина или что-то, не помню, там есть водопад, но там от малярии надо придеваться, чтобы туда попасть. И поэтому, когда мы сейчас летим в Бразилию, я посмотрела маршрут. Смотри, этого водопада нету, нахрен малярия не надо. Уже спустя какое-то время для меня изменилось. Я лучше не поеду на этот облизлый водопад, чем я буду колоть приевкой портить свое тело. Это уже после ковида. А до ковида я рассматривала еще вариант. Ты Вообще, даже у меня и мысли не возникает ну, возникают Просто это все очень жестко Если ты туда попадаешь Там очень высокий риск вот, Поэтому Когда смотришь, смотри, куда есть едешь и, и выбирай, да, думай сперва головой mm. Что ты делаешь и зачем ты делаешь И что для тебя важнее Везде есть выбор, везде надо подумать Потому что ты отвечаешь Знаешь, за свое тело, тело сам Знаешь, почувствовать, почувствовать. Не подумать, а почувствовать Ты отвечаешь, ты отвечаешь за свое отвечаешь тело сам. сам Это твое тело и никто за тебя не ответит. Ты ответишь за него болью. Это ровно так же, когда ты переходишь дорогу в неположенном месте, Точно или ты идешь, не... бросаешься под машину на гололед. машина скользит ты выступаешь на пешеходный да, да, переход, да, да. типа тебе должны. И потом обвиняешь, И потом да. Потом обвиняешь, да. Это глупо. Это твое У -у -у. тело. Позаботься о нем сам. Почему ты его вынес, а, за, за жизнь своего тела вынес на кого-то или кого что-то. Да. На машину, на водителя, на кого угодно. Точно так же, когда Машу. Я врача вызову, на скорую, на врача, еще на кого-то. Да неважно, на кого ты выносишь ответственность. Это вы ответственности. Все, ты создал игру. Ты вынес ответственность, ты создал игру. И ты ее будешь проживать, дабы вернуть ее обратно. Да. Сколько да. тебе кругов для этого понадобится? Угу. Видишь, мы с тобой очень хорошо уже знаем, как разворачиваются игры. Мы видим, как они разворачиваются. И тогда в двадцать третьем году нам надо описать эти игры. эти игры именно болезни и игры программы на самом деле. Все игры это программы. По сути дела любой человек это типовое программное обеспечение. Да? И да. ты видишь, Машина. вот идет красивая женщина, ага, вот ее программное обеспечение такое. На выходе посмотрим, как у нее развернутся отношения, посмотрим в каких декорациях она будет угу, жить. Угу. Следующее, вот другой тип женщины. Угу. Отношения, декорации, оно все стандартно. Вот если мы эту работу проделаем и пишем, то точно так же к декорациям, отношениям, паровозом, вагонам, в принципе, там едут болезнь. Смотри, да, да. И смотри, вот и тогда не надо ни астрология, ни нумерология, а всего лишь открыть глазки, разум. То есть Посмотри свой разум на себя разбудить. со стороны. Все. Смотри, что ты да, делаешь. Да. Что все. Все делаешь, что имеешь. А когда ты тут же соглашаешься, да, астрология соглашается, нумерология так говорит, конечно, они так говорят, потому что ты соглашаешься, и ты это несешь все время в себе, соглашаясь. И это действительно программа написана, ты с ней согласился, и ты эту программу исполняешь. И она вот, она прям, ну, как мы с тобой видим, вот как, как ты сейчас и говоришь, женщина, посмотри на ее жизнь, распишешь все абсолютно. Все полностью. Еще и наперед и назад. Так, мне даже, знаешь, вспоминается одна из консультаций. Вообще таких а, случаев у нас много было, да. А, это вот одна из недавних, там где на консультации ты а, сидела и говоришь: ну не могу понять. Человек падает, ноги не держат. И мы начали с тобой заболевания а, перебирать. Рассеянный склероз нет там. А, Но ну, чего ноги не держат? Не держат ноги, все, вот не держат ноги. Но чего ноги не держат? <into you> да. Но человек-то не согласен с этим. Он же говорит, нет нет не, нету этого в моей жизни. Чиста, как слеза. А ноги-то не держат. <duh -sharp> Блин, и вот так... А, вот, вот твое проявление, вот ты имеешь жизнь. По-другому не будет. Вот программное обеспечение, вот ты имеешь жизнь. Так каждый раз. Вот это надо порасписывать, потому что на самом деле, когда я слушаю психологов, особенно, вот есть психологи, над которыми я просто ржу. Вот человек говорит, тот же Сатья там, там и же с ним еще там несколько, ну, в основном женского пола, тоже такую ахинею несут. Что просто смотришь и думаешь, мама моя дорогая, люди, вы сами верите вот в этот бред, что вы вот сейчас говорите. Но при этом нет желания вмешиваться. Если люди так проявляются, наверное, это кому-то надо. И кто-то, наверное, кайфует от этой игры вот, и аплодирует этому. И кричит, да, я такая дурная, и меня надо. Давайте тырьте тырьте меня еще больше. Да? но это, это все про интеллект на самом деле. Но есть люди, которым действительно хочется найти выход. Вот когда Бог просыпается, ему действительно хочется найти выход к самому себе. Ему хочется разобраться в этих зеркалах-перевертышах. А начало себя, где, как он себя проявляет и почему на выходе он имеет это или это. Угу. Вот если это все подробно разложить по полочкам, то оказывается 11 игр, 11 типажей. Все, все очень просто, все очень просто. Вот это можно все поописывать. Банально и просто, да. 23-й год. сделать Я... такое пособие для мужчин и женщин. Именно, да. Вот, вот по это. По отношениям будет. и декорациям. Угу. Но опять-таки по болезням. Кстати, книга «Инфодайнг и уже больше 300 страниц, и пора ее учитывать и приводить в тот формат, который понимаем не только мы с тобой, только. Это наша с тобой сейчас. <связь> это кусок задача, да, да Это кусок работы, сесть и это все привести в нормальный формат. Потому что элезионист, да, ее надо привести. Для того, чтобы ее читать, можно было не только нам, как ты говоришь, да? А, не то, что читать, а осознавать. На самом деле, это книга, которая, вот вычитав ее и, э, э, структу... знаешь, так, ее плавно, плавно сделать соединенной с перетеканием, то есть чтобы сознание, сознание, которое человек, который читал иллюзи, э, иллюзиониста, мог не уходить в иллюзию, кстати, а именно уходил в сторону создателя, осознание создателя себя создателем. Но эта книга она, Наташа, доступна, не то что доступна, ее Мне можно прочитать. Да. Да. Ее прочесть может только сознание, которое прошло весь путь, и прошло оно его в искренности. В искренности, в интересе самим собой. То есть чистом. Виде. Понимаешь, там есть точки входа, через которые ты даешь обезьяне гранату. Угу. В том-то и дело. Вот, То, и что вот сейчас и... человечество живет. Да, да, да, да. И тогда получается разнос. Угу. То есть когда ты попробуй вот, запусти... А, да, создающее сознание Будет у любого человека угу. Ты будешь создавать через любовь или через месть угу. вот, вот А это существенно это. А это существенно Но а, это и именно вот этот, вопросы, год, этот год мы с тобой постараемся Вывести в, а, Именно в любовь в создании отношений Направление постараемся Вывести именно этот год Отношения показать Мужчины и женщины, пособие создать По отношениям для выхода В любовь, а не вместе Не в выгоду Понимаешь, когда мы говорим о любви даже когда вот я могу где-то комментарии оставить, потом под моим комментарием люди пишут, а что, забота это не любовь, а что, внимание это не любовь, а что, кормить, поить, угу, одевать знакомый, это не любовь самое не пишут. и упреки. Да. да вы тогда не знаете, что, да, что это вот такое так любовь? У меня там муж лежит больной, я ему жопу вот подтираю, это, да, вот, да, вот это и есть любовь. Нет, это не любовь. Это искажение. Это искажение. Выгода, ложь. Блин, мало того, это выгода. Выгода, чтобы показать, то есть уложить своего человека. Я хорошая. Я хорошая, чтобы показать, что я в любви нахожусь. Посмотрите все. Я забочусь. Но на самом деле я не знаю, что такое любовь. Более того, у меня нет реализации. И я заменила свое проявление на, на то, что я играю в игру болезнь там моего <говорит> близкого. Искажение. И, и, и, не, и не осознаю, что именно мое сознание запросило эту игру для того, чтобы осознать, что я не в любви. Что и я, я да. ни хрена не осознаю. Угу. А -а -а. И все дальше и дальше в искажении. И дальше Знаешь, и дальше. Множе... Зеркала Дальше, дальше трещат, трещат, трещат, трещат. Как я тебе только что вот сказала, что вдруг внезапно осознала в этот вот момент, мы говорили, да, записывали подкаст, и вдруг про людей стали говорить, про человечество, и вдруг я понимаю, я вижу картинку, я прям зависла на ней. Вот здесь пустота у человека, а здесь гниющий, гниющий, выключающийся мозг. И вдруг я понимаю, что вот человечество на этой грани находится, когда материя умирает. умирает умирает именно умирает материя, то есть чувства уже давно пусты, нет их. Вот здесь пустота, ведь ключ мы это знаем, что в чувствах, а он уже пустой все и мозг выключается и я прям вот и зависла на этой картинке. Потому что если ты смотришь из подсознания, ты сразу видишь людей mm -hmm. зомби, mm -hmm. потому, зомби что, потому что разум отключен, а материя, получается. Мертвеющая. Мер... Мер... Да и тогда... и тогда, куда внимание сейчас людей надо? Кстати, куда нем на чувств мужчины на и женщины? Чувства. Вот оно. Потому что наше спасение вообще материи, да, и жизни, и мира, вообще включение жизни, разума, включение чувства. чувств. А что сейчас происходит? Все больше и больше включается машинный. То есть контроль над человеком машинный. Экзамены машины принимают. Ну искусственный я интеллект. Искусственный интеллект, смотри, все полностью, полностью. То есть чувств уже нет. Все, человек выключен. Остался только мозг, который уже... Ну, я человек говорит, увидела, дай чёрным". мне алгоритм. Я вот сделаю это это, и я должен поправиться. Да, Нет. да. Пока ты машина, ты не поправишься. Тебе надо вернуться пока в мы люди... сейчас, да, Пока мы люди сейчас не включим, не начнем включать чувства... Именно чувства свои, внимание на чувства, что я чувствую при этом, как я вообще чувствую свою жизнь, как я вообще чувствую себя. Пока мы не начнем вот сюда внимание направлять, материя будет умирать. А прикинь, вот сейчас те, кто будет смотреть, 99%, когда ты говоришь слово «внимание на чувства», тут же «отношения», «секс». Тут же модель работает. Mm -hmm. Кстати, я в последнее время просто офигеваю, какое количество мужиков трясет своими гениталиями no. в ТикТоке, в Инстаграме и везде – причем я имею в виду мужиков, не там этих порношников или еще кто-то, я не об этом. Я имею в виду тех же психологов, я имею в виду тех же, кто пытается себя рекламировать, продавать, кто себя блогером считает, журналистов в том числе и так далее. Я когда смотрю, то есть они, я, я утрирую, когда говорят рисунками гениталиями, да, они могут принять вполне себе умные позы и сидеть за столом и рассказывать это какие-то это об этом же. Но они везде выставляют, вот мужчина, он должен, он защитник, он, он вот это, у него же есть мужское достоинство. А иначе женщина отрубила у него мужское достоинство, и она виновата во все Ну и вот в этом вот ключе все рассуждения, вот для меня это равносильно эксгипционизму. То есть вот слушаешь вот такого мужика, и думаешь, мужик, ты уже растянулся больше яйцеклетки. А ты ж на самом деле сперматозоид. Ты должен в яйце клетку, а, а не поглотить ее и проглотить. Ты что-то похож на крокодила, который солнце проглотил. Кстати, опять-таки ум. Опять-таки ум, смотри, мужик. Змея, что делает? Как она яйца? Она огромное яйцо, может так... Ну, Вот оно сперматозоид, да, на Вместо клетку. То есть ты, слышишь, попутал. Ты потеряла эту... Ориентацию ты потеряла Курс туда Мы что и наблюдаем сейчас Точно Каждый раз, когда вот эти вещи Видишь, перевертыши Они же сперва в психике А из подсознания они видятся совсем по-другому Но это на самом деле очень весело И кстати И рассуждают Вот посмотри, какие самцы рассуждают Да ты даже по физиогномике да, да, можешь да, да, смотреть, да. понимаешь, крокодил солнце пытается запихнуть себе в рот, а оно туда не лезет, тогда он запихивает туда, куда лезет. Ладно, сейчас вы договоримся вообще, это подкаст про 23 год. да, вернемся к этому. Смотри, секс, да, вот секс выставлен сейчас прям вот на первое на пьедестал, на первое место. И заменил любовь Чувство. Чувство заменил. Просто, знаешь, как вот это идолство, которому поклоняйся, и без этого просто никак, конечно, нет любви. И, и может любой человек сказать, конечно, без секса нет любви, да? Пардон. Любовь первична. Чувство первичны, первичны. А секс он естественен, он всегда будет рядом. Это точно так же, как первичен интерес, а деньги, они всегда будут там, где интерес. Точно так же любовь, а секс будет всегда там, где есть любовь. Но когда секс первичен, то любовь не точно будет. Так и так точно так же, как, же деньги. как деньги, интерес нет. Ты один. будешь бежать за этой морковкой, вот что женщины за сексом и бегут. а на самом деле не осознают женщины, что э, в женщине заложена целлость, целостность. Она изначально целостна, женщина, изначально. Но она эту свою целостность, она забыла. И она просто подсознательно, э, не осознавая вообще сути э, своей целостности, да, но она по-любому она ищет вторую половинку. Потому что она подсознательно знает, что она целостна. У меня и она вопрос, вынесла ее на мужчину. говорила, угу. а бегут ли женщины? Или мужчины навязывают им стереотип, как стереотип блондинки? Что все женщины-блондинки дуры? Нет. нет. А мужчины навязывают этот стереотип и его юзают, юзают, Правильно. юзают. И потом женщина начинает вести себя а женщина так, соглашается. как по стереотипу. Соглашается. Все равно Наташа первична женщина. Женщина дает жизнь первично женщина. И именно женщина, если она выходит добровольно на второй план, соглашается, потому что разум вообще целостность, я опять-таки повторю, целостность в женщине, изначально в ней женщина, э, целостность. И она, именно она всегда стремится, ведь не мужчина стремится найти половинку, а именно женщина, это потребность. На самом деле потребность, та потребность, которая, благодаря которой жизнь продолжается. Ну да, но женщины тогда надо выйти из рамок семьи. Она должна нет. Видишь, как женщины нет. Она ищет интуитивно выход, хотя при этом ее уже напихали барахлом семейным да. родителей на этапе да. до трех лет, да. И она уже из этого барахла пытается выбулькаться хотя бы куда-то из Это уже как курочка ряба заведен, заведенная Ку -ку -ку -ку. Курочка ряба заведенная, заведенная карочку. она пошла? Да, и пошла да, да. и пошла, да. И завели. На самом деле это так. Поэтому тут э, все-таки о чистоте, об искренности. И это все должно начинаться с семьи. Так или иначе, обществу придется восстановить институт семьи, угу. где правит любовь, правят чувства, правит, чувство, правит угу. искренность, открытость. Где измене нет места. Где, То, где любовь там не может быть измененной. Ее просто не может просто быть. Вообще да. никак. То есть, где вторичная выгода она э, уходит ее не уберешь совсем. Но она уходит, и она не заменяет любовь. Где осознается, вот эти все моменты осознаются, договариваются, и дети воспитываются в любви без крика, без злости, без ненависти. Где нету родитель один, родитель два. Уходит вот это безумие, на самом деле это безумие чистейшей воды. И вот к этим ценностям все равно придется вернуться обществу. Но это возвращение будет не через догматизм, не через а, сжатие женщины одень платок, одень юбку. Замотайся, чтобы на твои а, руки-ноги никто не обратил внимания из других мужчин и так далее. Не ты через такая тупая, что... женщины. Да, ты так... настолько тупа, да, получается, что просто если на тебя там кто-то посмотрит, ты... ты сразу готова и отдаться. Вот Не через затупление женщины. Развитие идет через возвращение Бога в вот тело. Бога, возвращение возвращение чувств. Через чувства подключается разум. А когда подключается разум, тогда нет места вот этому безумию, которое сейчас творится в мире. Но тогда уйдут один из библейских игр. Они будут заменены на другие. Вот это развитие сознания на самом деле. Но тогда нету места религии. Нет, вообще значит нет. И общество к этому придет. Вопрос через сколько? Хотелось бы быстрее. Но если мы уже это осознаем, и осознают уже не только мы, но осознают и другие люди. Это прекрасно. Я уже увидела в новостях, как благодарность входит в наше общество. Заметь. Они 1 января просыпались. Я тоже. И первая новость. МВД благодарит белорусов. Я аж несколько раз прочитала. Думаю, мужики, вы что? Мы начали 23-й год с благодарности. Я от Молодцы, мужики. Я тоже столько благодарности увидела. И вот именно благодарности в интернете. И я конкретно осознаю что люди все-таки повернулись туда, да, поворачиваются, поворачиваются к себе, включается разум, правильно, любая игра завершается через благодарность, и новая разум, игра начинается из благодарности, да. потому что разум он бесконечен, он бессмертен, а только ум, ум материя, она конечна без сознания. Материя может жить только с сознанием. Если сознание, материя поглотила, она все, она конечна. То, что я его вот внезапно я увидела пустота чувств, то есть нет, да, уже все. А мозг загнивает, черный. Я прям это так очевидно увидела. Вообще просто невероятно. Как действительно, конец материи. То есть все, выход сознания из, из тела и перезагрузка, перезагрузка всего человечества. Зачем? Зачем, если включить разум, и мы бесконечны, мы бессмертны? Мало того, мир меняется, из мира болезней, из мира самоедства, людоедства, он превращается в красивый мир. Так давай, давайте начнем его с благодарности, с чистоты, с искренности, с любви, с интереса. Вот да. это 23-й год, и если его сейчас осознать, то есть вот осознать вот это, начать 23-й год с осознания благодарности, любви, искренности. Взять ответственности за свое создание, за наполнение чувств, да? Все. Все. Вот просто. Вот Все прям меня. сейчас же начинается полный разворот другой совсем истории. Да. И тогда Белая Русь становится а белой. Друг другого, она становится белой. Не просто не так просто, она не. названа Белой Русью. Белой. И Это она ключ. начинает. И она начинает расти. Как это? Знаешь, как? Расти и светить. Солнышко Солнышко. Солнышко встает. встает. Просыпается человек, просыпается Бог. И 23-й год это про просыпание. Ура! Ура! Ура! хватает.